Не в не в Да где? Да Не в сказке. чуть чу Не в, казе. не в казе.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 пивко пивко пивко Топ-тип. я, я, Ну какие все имя Я оптекал. Допытчив. Да, да, да, But did Не кавде Равка демка демка демка демка демка Нет. Nee. Не в каплик. Yeah, but Ты got the Ничего не ку, будет, как дел, как Ты че ёпка, пока че ёпка, ты yeah you can't get cover it В Нет, Нет, в дочку, в дочку. Левка, я в капсель. Нет, как падеть. Я пока. его под...